Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Алла Вишневецкая и это гороскоп на декабрь месяц для знака Овен. Прежде чем мы начнем рассматривать подробно события этого месяца, рекомендую вам подписаться на мой канал, чтобы быть в курсе самых важных астрологических новостей. Декабрь — очень важный месяц, ведь он будет задавать те тенденции, которые будут особенно активно проявляться в первой половине 2020 года. 2 декабря Юпитер переходит в знак Козирог, и он присоединяется к Сатурну и Плутону, который уже находится в этом знаке. Козерог, дорогие Овны, — это ваш Десятый дом. Поэтому тема карьеры, жизненных целей, приоритетов, она будет для вас сверхважной и сверхактуальной в течение всего декабря, а также в течение всего 2020 года. Это период, когда перед вами откроются новые возможности, которые связаны с другими странами. Это период, когда вы будете получать социальный успех, когда вы можете получить новую должность. До этого времени в Десятом Доме у вас находился Сатурн и Плутон. Это довольно тяжелые планеты, поэтому могло быть ощущение, что вы работаете как будто бы с с под палки, то есть будто бы вас кто-то заставляет. Но Юпитер, он будет давать вдохновение, и вы, делая что-то, будете знать, для чего вы это делаете. И в первую очередь это желание будет исходить изнутри, а поэтому вы и больше радости и удовольствия будете получать от выполняемой вами работы. К тому же приятным бонусом будет то, что все это соединение планет будет в дружеском благоприятном аспекте Курану во втором доме. Это значит, что карьерное процветание и ваши новые цели обязательно будут благоприятным образом влиять на ваши финансы. В начале месяца Венера будет соединяться с южным узлом в вашем десятом доме. И это может давать новые знакомства, которые будут иметь очень глубокий характер, которые могут вас чему-то научить новому или которые впоследствии окажутся очень длительными и очень важными для вас. Также в начале месяца вы можете планировать крупные покупки. Это период, когда вы более легко относитесь к теме своей работы. То есть, в принципе, в начале месяца все будет развиваться достаточно непринужденно. К тому же аспект Венеры к Марсу, который будет интенсивным в начале месяца, но э, уже менее интенсивно, он будет себя проявлять аж до середины декабря. И это аспект, который будет затрагивать ваш 10 и 8 дом. Очень хороший аспект для решения финансовых вопросов. Э, у вас в этот период могут быть траты на развлечения, на удовольствие а также могут быть новые интересные знакомства, а также акцент на тему личной жизни и взаимоотношений. 4 числа Луна будет соединяться с Нептуном или Лилит в вашем 12 доме. В этот день будьте повнимательны, особенно в тех местах, которые вам неизвестны, и прислушивайтесь к своему здоровью, к своему самочувствию, и будьте внимательны в поездках. Седьмого числа Солнце будет делать квадрат к Нептуну и будет затронут ваш 9 и 12 сектор гороскопа. В этот день нужно внимательнее, внимательнее относиться к теме документов, к теме оформления каких-то документов. Также желательно... В принципе, быть аккуратнее, если вы находитесь в другой стране, если вам нужно посещать какие-то государственные учреждения. Тогда лучше вот тему оформления каких-то бумаг и важных переговоров с влиятельными людьми перенести на другую дату. Начиная с 9 по 29 число Меркурий, планета коммуникаций, поездок, документов будет находиться в знаке «Стрелец» в вашем девятом доме. И это будет очень благоприятное время для того, чтобы обсуждать важные дела, для того, чтобы заниматься научной деятельностью, писать статьи. Это очень хорошее время для встреч с влиятельными людьми, для важных обсуждений. Это период, когда ваш ум обретает свободу. Если целый ноябрь — это был такой месяц очень и конфликтный, и довольно-таки тяжелой энергии скорпиона преобладали, то в декабре вы почувствуете себя абсолютно иначе будет наблюдаться полет мысли, открытость, желание больше коммуницировать, больше планировать и это действительно хороший период для того чтобы составлять свои цели и планы на ближайший год и даже их начинать потихоньку воплощать. Вообще хочу вам сказать, что декабрь — это очень благоприятный месяц для начинаний. В ноябре, к примеру, Меркурий был ретроградным, и это, само собой, создавало определенные задержки по разным причинам, у каждого они свои. Но в декабре ситуация обстоит намного иначе, поэтому дерзайте, этот месяц должен быть очень продуктивным, и он должен принести для вас новые возможности. Начиная с 10 по 13 число Венера, планета красоты и гармонии будет в соединении с очень серьезными планетами Сатурном и Плутоном в вашем 10 доме. Это период значительных карьерных достижений, которые обязательно будут благоприятным образом влиять на ваши финансы. Это период… Эм, интенсивного погружения в тему взаимоотношений. Кстати говоря, может возникнуть служебный роман, особенно если речь идет о человеке, который выше вас по должности. Это период, когда вы с легкостью решаете какие-то очень важные вопросы, которые касаются финансов. 12 числа будет полнолуние в знаке близнецы в вашем третьем доме. Полнолуние это всегда кульминация либо завершение какого-то процесса. Это полнолуние может подчеркнуть ваши взаимоотношения с братьями или сестрами, близким окружением. Это полнолуние может завершить какой-то цикл общения, который у вас был с определенным человеком. По этому полнолунию вы можете также решать какие-то очень важные вопросы, которые связаны с вашим автомобилем. И в целом это такой период, когда вы можете наконец-то спланировать куда-то поездку, особенно если вы собирались поехать к родственникам или в ближайший городок. Это полнолуние может также выделить тему документов, оформления каких-то документов, получения диплома, или вы можете научиться какому-то новому навыку. Начиная с 17 по 23 число будет очень интенсивный период. Марс, планета активности, будет в благоприятном аспекте вначале с Сатурном, а затем с Плутоном. И будет затронут ваш 8 и 10 сектор гороскопа. Это будет очень благоприятное время в плане заработка, вы можете даже поставить определенный финансовый рекорд. Это период интенсивной упорной работы. Особенно с 17 по 20 число будет время очень, возможно, даже для некоторых тяжелое, То есть действительно будет очень много работы. А вот уже после 20 числа появится намного больше энергии и энтузиазма. И этот промежуток времени можно назвать действительно самой эффективной, самой продуктивной частью декабря. 20 числа Венера переходит в знак Водолея, в котором будет находиться примерно месяц. Водолей — это ваш 11 дом, который отвечает за друзей, группы, коллективы. Венера в Водолее может говорить о корпоративе или о том, что вы будете посещать какое-то интересное мероприятие. Это период, когда вы будете стремиться к коллективу, к тому, чтобы находиться среди единомышленников, среди других людей, с которыми вы можете обсуждать какие-то очень важные темы в вашей жизни. В любом случае, Венера в Водолее любит компанию, поэтому в конце декабря, а также в начале января скучать вам точно не придется. 22 числа Солнце переходит в знак Козерог, ваш десятый дом. И солнце в Козероге будет находиться месяц, и это хороший период для того, чтобы расставить приоритеты. Это период, когда может проясниться ситуация касательно ваших целей на ближайшее время, касательно вашей поддержки жизненной. Может, кстати, появиться в вашей жизни человек, который будет помогать вам достигать поставленную цель. Это очень хорошее время для того, чтобы расставлять приоритеты и видеть, что для вас действительно является главным. 22 числа Венера будет делать квадрат к Урану и будет затронут ваш 11 и 2 сектор гороскопа. Это аспект переменчивости, настроения и, в принципе, взаимоотношений с другими людьми. Другие могут подводить в это время. Друзья могут скажем, вести себя не совсем последовательно. И на это может быть целый ряд причин. Лучше в этот день стремиться к разнообразию и старайтесь удовлетворить свои эмоции и проводить этот день интересно, чтобы он был ярким, и чтобы вам не приходилось скучать. Начиная с 23 по 26 число, тоже очень насыщенный, очень благоприятный период, Солнце будет соединяться с Юпитером и будет делать благоприятный аспект к Урану. Будет затронут ваш 10-й дом карьеры и второй дом финансов. Поэтому период должен принести вам признание и материальное вознаграждение. Это время, когда вы можете познакомиться опять-таки с влиятельным человеком. Это период, когда вы можете увидеть результат своих усилий, и вы можете значительно продвинуться в своей работе. И в конце месяца, 26 числа, произойдет важнейшее событие этого месяца. Будет Солнечное затмение в четвертом градусе знака Козерог. Солнечное затмение открывает перед нами новые возможности. Это очень энергетическое событие, которое дает нам огромный толчок для новых начинаний. И мы должны понимать этот импульс и следовать указаниям Вселенной. И опять-таки затмение будет происходить в знаке Козерог в вашем десятом доме. Как видите, ваш десятый дом активен на протяжении всего этого месяца. И он будет активен еще ближайший год, как минимум. И это затмение, оно только вам еще больше показывает, какие возможности открываются перед вами. И вам обязательно нужно воспользоваться этими шансами, которые будут в декабре и в последующих месяцах уже в 2020 году. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно действительно окажется вам полезным. Не забывайте ставить лайк. Будем с вами на связи. Пока-пока!